Поликлиника целитель. Только лучшие врачи, только квалифицированная медицинская помощь. Мингбалатова Патимат Абулазимовна, врач-отоларинолог-сурдолог. Проводит обследование и лечение детей и взрослых. Здоровье обитель это целитель. Город Махачкала, улица Казбекова, 172В.